Добрый день. Очень много миллионов лет потребовалось на то, чтобы человек достиг в данной сегодняшней ступени эволюции. Много миллионов лет. Очень многое нужно было сделать и высшим силам прежде чем человека поселить на этой планете. Сколько же времени потребовалось духовной монаде, чтобы облечь себя в видимую оболочку, оболочку хотя бы первичной клетки? Да, и где же конец эволюции человека, есть ли он вообще? Но, как известно, конца нет, как и нет явного начала. И конец, и начало соприкасаются в беспредельности. Также вечная материя, проявляющаяся в вечной смене форм своего выражения, одним словом, беспредельность во всем, куда бы мы ни обратили внимание, куда бы ни бросили взгляд, и в итоге все есть выражение беспредельности в разрезе времени данного момента. То есть времени начало и конец которого определить никто не в состоянии. Ничто не имеет смысла, взятое само по себе. Но все является составной, неотделимой, неразрывной частью беспредельного космоса. И жизни человека ничто, и личность тоже ничто. В том случае, если рассматривать и жизнь человека, и его временную личность, рассматривать только в разрезе времени, скажем, или в виде какого-то отрезка той или иной длительности, длительности, скажем, одного воплощения. В этом случае все бессмысленно. А вот взятое в целом в виде звеньев одной непрерывной цепи Взятая, скажем, наша отдельная жизнь, жизнь конкретного человека, протянутая из не имеющего начала прошлого в не имеющие конца будущее, вот только тогда может быть понято, что такое человек. Равно как и можно понять суть всего, что видит наш глаз и что существует в природе. Мы с вами в беспредельной Вселенной. А раз так, то и мы с вами беспредельные. Ничто не имеет своего отдельного, оторванного, как бы самостоятельного или самодавлеющего существования. Ничто. Так и Личность человека, хотя она временная и смертная в отдельном воплощении, это только бусинка, на ожерелье бессмертной перевоплощающиеся Триады. Вот именно Триада человека. Это и есть истинная индивидуальный человек, вечная и бессмертная, собирающая опыт в разных своих воплощениях на разных континентах среди разных народов на разных планетах в разных звездных системах и так далее. Человек это вечный космический странник. Только так, рассматривая себя, можно понять свою собственную ценность. Или то, чтобы ее понять, эту ценность, надо еще многое и многое знать, усвоить. Существует семь миров Вселенной. Эти миры отличаются друг от друга тонкостью своей материи. Но на прошлом занятии мы немножко касались этого момента, еще вкратце повторим. Каждое из семи состояний космической материи образует свою особую сферу, свой особый мир. Бесчисленные миллиарды первичных атомов и их комбинации образуют духоматерию высочайшего первого мира. Он называется миром Божественным. Затем Создатель Вселенной, в данном случае, если идет о нашей Солнечной системе. Вот Логос ее строит, атомы следующие, второй сферы. Вокруг некоторых атомов первой, первого мира. Образуется таким образом спиралевидные вихрь из грубейших комбинаций той же сферы. Вот эти более грубые атомы образуют Теперь уже космическую материю второго мира. Он называется монадическим. Атомы всех следующих состояний духа материи создаются аналогично атомам вот этой второй сферы. А в этих двух наивысших космических мирах, вот та информация, которая дана создателями нашей планеты и Солнечной системы, о а этих двух высших мирах они пока никаких знаний нам не дают, поскольку мы к этому еще очень не готовы. Поэтому теософия космических учителей, то есть божественная космическая мудрость, говорит об этих мирах, о первом и втором, наивысших мирах, как о недоступных нашему пониманию. Кое-что известно о следующих двух сферах. Третье это мир духа, мир нирваны. и четвертое, это мир интуиции. Его называют еще миром блаженства. Это не выдумки, не вещь, скажем, по собственному желанию взяли и называли. Нет, это, кажется, на собственной жизни люди испытали все это. Что это за миры? Те, кто достигал их. Значительно больше известно о пятом и шестом мире. Вот эти сферы уже доступны нашему физическому человеку. Пятая сфера, или пятый мир, называется миром огненным, миром ментальным, миром мысли, миром ума. Шестая сфера называется миром тонким. Это совсем близко, рядом с нашим миром. Ученые сейчас называют его, они уже занимаются изучением тонкого мира, называют его метафизика Востока, метафизика космических учителей называет его миром тонким. То есть миром более тонкой материи, чем мир наш, состоящий из плотной материи. Его также называют миром эмоций, чувств, желаний всяческих, которых мы называем страстями и так далее. А последняя сфера. Это наш физический мир, где мы с вами и находимся. Здесь мы сейчас развиваем у себя физическое сознание. Другого сознания пока у нас нет. Только физическое. С него начнется развитие дальнейших форм сознания. Тонкого сознания, огненного сознания и так далее. Но это наше далекое будущее. Никаких-то там потомков, а именно каждый из нас конкретно все это будет проходить. А то, что большинство людей ничего в этом не соображает, этого ничего не знает, это не избавит их от соответствующих ступеней эволюции тоже. Каждый мир – это область, заключающая в себе духа материю. В основе все комбинации, которые лежат определенного вида атомы. Вот эти атомы, то есть однородные единицы, оживленные жизнью Бога или жизнью Логоса, скрытые под большим или меньшим числом покровов, в зависимости от мира, к которому они принадлежат. Вот как наш дух, скрыт под многими оболочками, дух может себя проявлять только при помощи физического тела. Точно так и тут. В внутренних силах, которые скрыты в духоматерии материи физического мира, коренится возможность эволюции. Весь процесс эволюции – ничто иное, как развертывание духовных сил, а духотворение материальных форм. В действительности идея эволюции может быть выражена в одной фразе. То есть это скрытые потенциальности, которые становятся по мере развития активными силами. Вот материи нашего физического мира, в нашей Солнечной системе, материя самая грубая. Но в других звездных системах материя может еще быть грубее. Точно так в других звездных системах может плотная материя, самая плотная, быть намного тоньше чем наша с вами физическая материя. То есть нет ничего в беспредельном космосе одинакового. Все обязательно чем-то отличается. Как сказано, красота в разнообразии, в бесконечности всяческих форм. Чем выше мир по своему развитию, тем тоньше его материя. Но между этими мирами нет резких границ. Они постепенно переходят один в другой. Вот как наш, допустим, физический мир плотной материи постепенно переходит в мир тонкий, тонкой материи. Значит, там после того, как она, кстати, оканчивается на гамма-излучениях, на гамма-колебаниях, если эти колебания продолжить дальше, там квадриллионы, квинтиллионы колебаний в секунду. Заканчивается наш физический мир. И он продолжается дальше. Но там начинается уже тонкий мир. Там столько колебаний в единицу времени, что у нас не хватит тут, наверное, нулей, чтобы все это перечислить. Идет непрестанное октавное удвоение. И мы выходим в тонкий мир. А, как, наверное, вы знаете, что количество переходит в качество. И поэтому тонкий мир уже качественный иной мир. Теперь, если мы закончим просматривать тонкий мир, и диапазон колебаний заканчивается, начинается ментальный мир. Там еще больше. Там триллионы-триллионов, квадриллионы-квадриллионов колебаний в секунду делают атомы-частицы. Представьте себе, это мир совершенно иной. Иной и по качеству тоже, чем, скажем, тонкий, и тем более, чем наш. Так что трудности о том, чтобы хотя бы в таком плане представить себе, что такое тонкий мир, не представляют особых трудностей. Каждый мир населен соответствующим этому миру сущностями. В частности, в тонком мире нашей планеты очень много людей, которые ушли отсюда, из нашего физического, и которые ждут воплощения, и которые там проходят какие-то отдельные этапы своей жизни. Мало того, там масса таких существ, которые вообще не воплощаются, и у них своя эволюция. Мы даже не знаем, как они живут, что за формы жизни у них, поскольку по сравнению с нами тонкий мир неизмеримо более громадный, чем наш физический, а ментальный или огненный мир еще более громаден и так далее. Вселенная беспредельна, и миллиарды световых лет требуется на то, чтобы, скажем, в нашей физической вселенной лучи света дошли от самых отдаленных но зато видим их вооруженному телескопом глазу от самых отдаленных галактик. Миллиарды световых лет понадобится, чтобы дошли до нас, до нашей Земли. И все же дух человека вне всяких физических расстояний и вне времени. Для духа человеческого, который проходит эволюцию, в данном случае вот здесь отдельные короткие этапы, на короткое время он появляется здесь, в физическом мире, в физическом теле. Для Духа нет ни расстояний, ни ограничений никаких. Нет времени для Него. Для Него ограничения могут быть только в том случае, если сам Он себя ограничивает. Других ограничений никаких нет. Дух вечен. И что бы ни происходило в этой беспредельной Вселенной, Дух будет только менять формы, в которых он будет появляться, то тут, то там. Дух – это часть космоса, имеющая бытие свое поверх всех форм во Вселенной. Есть такие сферы космоса, где жизнь не имеет формы, то есть жизнь носит бесформенный характер. Это очень высокие формы жизни. Это трудно представить нашему ограниченному земному рассудку. Но некоторые аналогии можно провести между представлением и понятием. Понятие включает в себя представление того же явления или предмета, который охватывается им. Также и бесконечно большие числа включают в себя все числа, которые есть и которые может только представить себя. Следовательно, есть такие явления, которые обнимают собой все формы, какие есть в мироздании, хотя сами они формой не являются. Но, допустим, взять такое понятие «мужество». Оно формы не имеет, хотя и включает в себя каждую форму проявления мужества. Таким образом, мир без форм или арупа-мир есть нечто конкретное, хотя и не облечённое, в какую-то определенную форму. Вот седьмой принцип человека, если вы посмотрите вот тут на схеме, его вот здесь атма. Атма человека — это седьмой принцип. Вот он формы не имеет у нас. Седьмой принцип человека. Это самая тончайшая форма духа у нас с вами. Точно так не имеет... И формы, соответствующие этому нашему принципу космический мир. Все семерично в принципе, но высшие, как сказано, форм лишено. Только там, где материя, в материальных мирах появляются формы. Не имеет формы и то, из чего проистекли все видимые формы. Вот это одна из величайших тайн космоса. И человеческий разум не может создать себе представление о том, как это происходит. Человеческий разум пока не способен постичь эту тайну. Из единого элемента, подразделенного на семь основных и пять дополнительных, творится все беспредельное разнообразие звездных миров, видимой, и невидимой глазу Вселенной. Из того, что не имеет формы, создается то, что. Обличено в разные формы, и над всеми видимыми и невидимыми глазу формами проявленных миров стоит дух в своем высшем выражении, не имеющем формы, но зато творящий все формы, ибо все, что есть, все, что мы видим вокруг, и планеты, и звезды, все предметы на планете, ее тело, результат творчества духа. То есть того творчества, которое является уделом человека тоже, от начала времен и является целью жизни человека, целью его эволюции. Материя вечна. Количество ее неизменно, скажем, для нашей Солнечной системы. Но одна форма энергии постоянно переходит в другую, материя переходит в энергию, энергия переходит в материю. Трансформация нового вида материи в другие формы, утончение материи по шкале огненности в направлении материи матрикс, беспредельно расширяет градации материи, а также ее возможности. Область материи считается более-менее изученной земной наукой. Какой материи? Ну это плотной материи. Ну, ученые считают, что они материю полностью изучили, но это глубочайшее заблуждение. Они изучили только самую грубую часть беспредельных форм материи. Тайна материи столь же велика и глубока, как и тайна человека. И только на бесконечном пути беспредельность она будет непрестанно раскрываться и развертываться перед постигающим ее человеком шаг за шагом ступень за ступенью, и конца этого познания нет. Дух и материя — это только полюса единой вещи, познаваемая и познающий, творимая и творящая, изменяющаяся и свидетель этих изменений. Вот это вот одно без другого не может проявиться нигде. Всегда эти два присутствуют неотрывно друг от друга. Дух без материи, хотя бы самой утонченнейшей материи, это ничто. Дух без материи. Дух это есть огонь. Материя без огня, на основу своей тоже ничто. Под огнем понимается все бесконечное разнообразие разных энергий. Просто пока в русском языке нет других терминов, не разработаны. Самый развитый на земле духовный язык — это санскрит. Поэтому часто придется нам с вами пользоваться именно санскритскими терминами. Русский язык немножко лучше разработан по отношению к другим языкам, особенно ограниченные языки, это западные языки. Не будет считать ошибкой, что большая половина всего, что происходит в нашем сознании сегодня, у людей в сознании. Населяющих эту Землю, больше половины всего все, что происходит в сознании, нецелесообразно, несоизмеримо с истинным назначением человека. Это в лучшем случае, в лучшем, в отношении к наиболее развитым людям. А в случае же обычного человека, обычного обывателя нашей планеты, несоизмеримо практически все, чем он живет. Это все не соответствует его назначению. Но независимо от того, каково содержание сознания, жизнь всегда является школой. Осознает это человек или нет, жизнь обязательно учит его кармически. То есть судьба, рок, который сам себе человек создает, это все его учит, постепенно приближая его к пониманию смысла существования бессмертного вечного человека. Ну, а смысл заключается в одном слове — эволюция, то есть раскрытие в человеке духовных качеств. Когда материальные качества будут человеком все использованы, когда он поймет, что материя ничего ему дать больше не может, он вынужден будет заняться духовными вопросами. В противном случае... Он превратится в космический мусор. Эволюционирует все абсолютно в мироздании, начиная от самого мельчайшего атома и кончая гигантскими галактиками, метагалактиками и так далее. Все эволюционирует, все развивается, все совершенствуется. В процессе эволюции находится весь беспредельный космос. Но ну, а космос состоит из миллиардов вселенных. Не путайте космос и Вселенную. Вселенных очень много, разного вида, качества, разного объема и так далее. Правда, отдельные люди, конечно, деградируют, становятся космическим мусором, выбрасываются из мирового вселенского потока жизни. Но, вы знаете, даже из живого организма выбрасываются от мертвые клетки, при этом они не останавливают развитие человека. Цикл круга – это рождение, расцвет, потом закат, то есть завершение. Потом для нового цикла опять рождение, расцвет, закат и так далее. То есть непрестанная смена форм. А Дух все время тот же. Он собирает лишь опыт с разных жизней. В разных религиях есть намеки упоминания об этом процессе, но очень туманно, порой извращенно, искаженно. Религиям придется в этом плане произвести революционные изменения. Если они откажутся это делать, они обречены на распад и уничтожение. Уничтожается, как правило, все, что не соответствует эволюционному направлению, ибо космические законы абсолютно неумолимы и неизменны. Порой кажется, что не скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, но это лишь для очень короткоживущего земного глаза. А вот в аспекте вечности, когда космическое расстояние между звездами измеряется миллиардами световых лет, для вечности, масштабы там совсем другие. И меры там нечеловеческие. Как говорят космические учителя, или как говорит Господь Бог, у человека миры одни, а у нас другие совсем. Целые миры находятся на испытании. Даже система миров все испытывается. Жизнь в разных формах является школой не только для конкретного человека, не только для человечества, но и для миров, для звездных систем и так далее. Человечество нашей Солнечной системы тоже поднимается со звезды на звезду по лестнице эволюции, которая не имеет конца. Человечество Солнечной системы. О каком человечестве идет речь? Думаете, о нас с вами, что ли? Ни в коем случае. Мы только небольшая частичка, притом очень скверная, пока еще поганенькая частичка. Имеется в виду человечество, которое находится на Солнце, на Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере, Уране, на Сатурне даже есть, хотя это мусорное ведро для нашей Солнечной системы. Нептуне, Везде все населено. Конечно, искать только если на физическом теле планеты такую жизнь, то это будет очень ограниченно и недалеко, как говорят. Потому что на физических телах наших планет жизни может уже не быть. На некоторых только еще будет, а на многих уже ее нет она там просто не нужна. А вот в тонких мирах, в огненных мирах этих планет, вот там кипит жизнь такая, которую мы с вами ни ухом, ни слухом, ни духом не слыхали и не видели ничего. Но при желании можем кое-что узнать. Космические масштабы, выявляясь в беспредельности, охватывают несчислимые периоды времени, практически охватить который не в состоянии человеческий ум. Мы живем с вами в беспредельности и не имеем конца, ибо мы люди – это вечные путники на путях в беспредельную жизнь. Вот так надо на себя каждому и смотреть. Только тогда можно видеть истинную ценность человека. Каждый из миров имеет свои семь подпланов в зависимости от вибраций его материи, имеет семь видов движения жизни в материальных формах своего мира. Наиболее медленное движение жизни, наиболее грубые вибрации в низших подпланах соседнего мира, тонкого мира, называемого астральными сферами, наиболее медленное движение жизни там, гораздо более тонкие, более быстрые, чем у нас в самом утонченной части нашего физического мира. И несколько слов о тонком мире, хотя о нем еще придется говорить много. Это очень важно, в общем-то, для каждого человека, потому что каждому придется туда уйти, не сегодня, так завтра, не через год, так через сто лет. Тонкий мир населен преимущественно душами, то есть самими людьми, мы называем их душами умерших. Никакие они не умершие. Человек существом умершим быть не может, а вот разложившимся существом быть может. В тонком мире каждый из нас проходит там одну стадию, очередную стадию своего жизненного пути. Иногда люди тоже здесь, вот, которые находятся в физических телах, Видят обитателей тонкого мира. Ну и по невежеству называют их призраками. Никакие они не призраки. Они даже более активны, чем мы с вами. И более живыми, живые даже. И вот такими призраками, между прочим, и мы для них тоже являемся, если они нас видят. Мы для них тоже призраки. так что не надо их пугать, и их пугаться тоже не надо. Рассказы о разных там гномах, русалках, феях, то есть о духах стихий, имеют под собой очень реальное основание. Нижние сферы тонкого мира, они по своим вибрациям, по количеству колебаний в единицу времени наиболее к нам приближены. Но ну, тот, кто занимается, скажем, или занимался радиотехникой, электроникой, он знает, что такое колебания – электромагнитные скажем колебания они могут быть разные и 100 килогерц и 100 миллионов герц колебания и 100 миллиардов и так далее и вот если повышать все время то мы выходим в тонкий мир так вот нижние сферы тонкого мира наиболее близкие к нам не в смысле расстояния какого-то а построение духа материи вот эти астральные сферы, наиболее грубая часть тонкого мира, она вот здесь вот, нигде-нибудь тут все пронизывает. И наши тонкие тела являются частью этого мира, тонкого мира. Понятие духа материи говорит о том, что не живой материи нигде нет. Жизнь духа присутствует абсолютно везде, во всех проявлениях, во всех формах материи. И в камне, и в воде, и в растениях, абсолютно везде. Существование человека в нижних сферах тонкого мира также реально для него, если он там оказывается, как и реально, когда он здесь живет. Даже еще, может быть, более реально. Нижние материальные слои тонкого мира – это область воплощенных в тонкую материю разных человеческих желаний, страстей пороков, чувств, эмоций. Миры космического бытия пронизывают друг друга. Так, например, человек видит вот свою комнату, мебель в ней, все, что там находится, видит. Вот, скажем, сидим в зале, видим друг друга, кресло, стены, все. Но совершенно не представляем себе, что вот сейчас это помещение наполнено большим количеством невидимых существ тонкого мира, которые, кстати, тоже слушают эту лекцию. Так вот, когда вы дома у себя находитесь, вам кажется, что кроме вашей комнаты с обстановкой, которая которой там ничего нет, вы ошибаетесь. Если бы человек обладал зрением, то есть у меня открыты были бы глаза тонкого тела, то он видел бы свою комнату Наполнено различными сущностями и предметами Тонкого мира. Кстати, каждый предмет в Тонком мире имеет своего астрального двойника, материального двойника. Именно двойник состоит из материи Тонкого мира. Вот три нижних слоя Тонкого мира, они материальны. Все сказки, которые мы когда-либо читали, Слышали о них и так далее самые чудесные сказки, самые фантастические сказки. Вот все это оказывается просто жалкие попытки порой выразить нашим земным языком чудесность тонкого мира. Все эти превращения фантастические, все эти явления там. Все это взято оттуда, из тонкого мира. Это не выдумано людьми. Выдумать ничего нельзя, того, чего нет в природе. Никакие фантазии человеческие не могут быть просто откуда-то высосаны, они уже есть. Человек просто на них настроился. А поскольку если у человека сознание носит дискретный характер, то фантазия может носить калейдоскопический вид. И он надергает из тонкого мира разную информацию, соединит ее, как попало, и вот дикую фантазию мы порой с вами читаем, зачитываемся в этих книжках. Почему? Потому что мы вспоминаем тонкий мир, мы там были, мы о нем много знаем. Но физическое сознание знать этого не может. Насколько оно там никогда не жило, физическое сознание, оно только здесь живет. Есть пространства и такие области, где человек как волшебник, как маг, может вызвать к существованию абсолютно все, что ему взбредет в голову. Такие сферы пространства позволяют творить его собственную мыслью и его собственным воображением. Вот эта сфера пространства называется тонким миром. Часто в мечтах мы думаем о том, что вот было бы неплохо, если бы имели мы, как говорится, власть, чтобы вот то или иное желание наше немедленно исполнялось. Но здесь у нас в физическом мире этого практически достичь невозможно. Редко только. И то потребуется немало времени и сил. А вот в тонком мире там все движется нашей мыслью. И вот эта чудесная область, она является областью исполнения абсолютно всех желаний. Хочешь быть крокодилом, Пожалуйста, в тонком мире. Хочешь быть идиотом? Пожалуйста. Хочешь быть космическим учителем? Пожалуйста, на какое-то время будешь изображать, только для этого надо много энергии. Потом это быстро с тебя слезет, поскольку ты не космический учитель по сути, а только по форме. Поэтому, в частности, низкоразвитые сущности тонкого мира, живущие в нижних слоях, но зато имеющие запас энергии, могут пред нами предстать в образе Христа, скажем, в образе Божьей Матери, в образе Елены Релих, в образе любого космического учителя. Но если сердце у человека, перед которым пристала эта темная сущность, сердце развито, очищено от всяческой мерзости, сердце немедленно подскажет, что это ложь тебя обманывает. В тонком мире осуществляется все буквально, в ярких законченных формах. Но только в том случае, если мысль у человека сильная, крепкая, мощная, достаточно полно оформленная, продуманная мыслеобраз, если оформят все, то перед вами появится то, что вы желаете. Вызывая мыслью и воображением ряд образов, человек окружается ими. И в них пребывает. Вот это самое страшное. Вот если человек любил свою кухню, там немедленно в тонком мире он создаст себе такую же кухню, будет там сидеть, как таракан. Ни туда, ни сюда не двигаясь. А что надо еще? Кухня есть, и ладно. И вот эта самая кухня для него будет и составлять тот самый мир, то окружение, в котором он живет какое-то время. Правда, долго он там не выдерживает, что-то захочет и новенького. Можно понять, насколько важно при этом, если мысли будут насыщены красотой. А если мысли безобразные, он безобразием себя окружает. Даже сам того, не подозревает, что он натворил либо все это привычное его родное, но зато безобразное. А если мысли красотой насыщенный у человека, то он окружит себя, естественно, красивыми вещами, создаст красивый мир из очень лобильной, податливой, тонкой материи. Темные там тоже творят в нижних слоях. Низшие слои тонкого мира, наиболее близкие к нашему физическому, вот на нашей планете низшие сферы тонкого мира полны самых отталкивающих, отвратительных форм. И вот в них утопают создатели этого всевозможного безобразия, кошмара. И вот вы видите сейчас отвратительная вот канализация западного мира к нам, труба эта открылась, и вся эта мерзость оттуда, кроваво-фантастическая, это все взято из нижних сфер тонкого мира. Высокоразитые существа, или как говорят люди светлые, строят на красоте и красотой. Хорошо тем, кто любит цветы, кто любит природу, кто к звездам стремится, кто в звуках музыкальных, прекрасных хочет себя позабыть. Вот этим людям в тонком мире очень хорошо. Они могут испытать там. Такие мгновения блаженства, Какие не испытывает ни одна темная тварь в нижних слоях, Там, как в аду горят, В собственных мерзостях, которыми себя окружает. Служение красоте, начатое человеком здесь, И там продолжается. Ибо все, что человек начинает здесь, Там обязательно продолжается, В обязательном порядке. Таковы законы. Законов много. В будущем мы законы с вами будем изучать. Не все, конечно. Их около двух с половиной сотен. Но хотя бы основные. А что сказать о содержателях публичных домов, казино и всевозможных притонов? В тонком мире они тоже есть. Пожалуйста. Там кого угодно найдешь. И гомосексуалистов, и лесбиянок, и проституток. Можете там завести огромный публичный дом, гарем, мужской или женский, пожалуйста. Только удовольствия никакого не получишь, потому что физических половых органов там нет. Что сказать о породителях, создателях всех этих безобразий? Где они пребывают и что они творят? Вот в нашем мире то они творят и там. А там все создается мыслью. Здесь слишком появилась какая-то, но воплотить ее в жизнь порой бывает совершенно невозможно. А там немедленно, мгновенно. И чем сильнее мысль, тем тонкая материя быстрее откликается на такую мысль. Это все в русле космических законов. Если мысль человека будет здесь культивироваться в пределах красоты, то и там человеку будет очень хорошо. Выше идет ментальный мир. Ну, несколько слов о нем. Ментальный мир ⁇ это материальная часть огненного мира. Потому что каждый мир состоит из семи основных сфер. Есть три энергетические сферы самые высокие в каждом мире. Переходная, четвертая и три сферы материальные. Вот как у нас с вами. Твердая, жидко-газообразная материя, вы все с ней знакомы. Потом там есть у нас, как вы знаете, ученые уже открыли, плазменное состояние. Помните, да? Плазменное. Это четвертое состояние материи. А потом идут энергетические состояния. Какие? Это тепловое состояние материи, световое состояние, электромагнитное состояние, там гравитационное. Его называют еще состоянием первичных атомов этого мира. То есть вот эту семеричность, надо всегда помнить о ней. И семеричность, она отражена и в человеке тоже. В строении его тела, в строении самого существа человека. Только не надо путать строение тела с строением существа. Существо очень сложное, многоплановое, или как говорят, многоэтажное. Самый грубый этаж, вот это физическое тело у нас с вами. В следующий этаж, тонкое тело и так далее. Так вот, ментальный мир, материальная часть нашего огненного мира, огненного мира нашей планеты, поскольку у нашей планеты тоже семь миров, как и у каждой другой планеты. Точно так и у нашей звездной системы. Есть тоже физический мир, солнечная система, тонкий мир, Огненный мир, будхический мир и так далее. Так вот, ментальный мир – это уже сфера мыслей и мыслеобразов, которая имеет форму. То есть это формальная часть огненного мира. И мы с вами живем, когда размышляем, там, думаем, мыслим, именно формальной частью. То есть все наши мысли, мысли, образы имеют форму. Бесформенным мышлением мы с вами не обладаем пока. Бесформенным. Это следующий этап эволюции человека. Мы даже еще формально этой мыслью толком не овладели. Подавляющее большинство людей еще не могут толком мыслить, они только думать могут о том, где купить картошки и мясо подешевле, скажем, или еще что-нибудь там. Добавляющее семью развитыми принципами. Человек может действовать в любом из семи миров космоса своими семью, развитыми. Развитыми, обратите внимание. А если не развит, то и действовать не можешь. Когда человек чувствует что-либо, в этот момент мы действуем в тонком мире. Но тонкий мир состоит также из материальной части и энергетической части. Так вот, какие у нас с вами, если это эмоции, связанные с разными материальными формами, куда мою ложку дели, куда положили, понимаешь, мой там мешок, рюкзак, понимаешь, или мою бритву, вот это что? Это материальное мышление. Или думаю о своем любимом теле, как оно там выглядит, как оно не болит ли. Вот это все материальная часть. И в этот момент все желания, все страсти, все эмоции связаны как раз и строятся из астральной части тонкого мира, из материи тонкого мира. Но есть и желание, которое не имеет формы. Но об этом позже. Когда человек думает, он действует в ментальном мире. Чем он думает? а вот своим, так сказать, ментальным телом. И чем это ментальное тело у него занимается? Оно создает разные предметы ментального мира, так называемые мысли-формы. То есть предметы все эти имеют тоже форму. Но вот подумал там о чем-то, и обязательно себе представил вот это вот. Даже если не представляешь, что немедленно создается форма, поскольку у нас мышление формальное. Таким образом, человек может действовать одновременно на нескольких материальных планах. В физическом мире, в тонком и в огненном мире, в его материальной части. Ментальный мир является преддверием истинной Родины человека. Только преддверие. Сознание, разумность — это характерный признак человека. Вот у животных ум есть, а разума нет. Поэтому у животных еще следующий этап эволюции – это стать человеком. Но человеком они будут не на нашей планете, а на следующей. Материя мира ментального значительно подвижнее, утонченнее, чем на самых высоких подпланах тонкого мира. Даже краской и серное сияние блекнут рядом с прекрасными свечениями мира формальной мысли. То есть вот если возьмем тонкий мир, его энергетическую часть, самую тончайшую часть тонкого мира. да вот, грубая материальная часть ментального мира более прекрасной, более тонко, чем, скажем, эта энергетическая часть тонкого мира. Огненный мир – это тот мир, в котором пребывает высшее «я» нашего земного человека. Высшее «я» – это его бессмертная индивидуальность. Мир огненной мысли не имеет какой-либо формы. Огненной мысли. А мы говорили о формальной мысли, которая имеет ту или иную форму, скажем. Остальные четыре высших мира практически недоступны человеческому сознанию. Поэтому они требуют для того, чтобы как-то их понять, осознать, эти высшие миры, иной, более высокой формы сознания. А у нас пока такого еще нет. Высший мир во всех своих аспектах выражается красотой, совершенно не поддающейся никакому нашему воображению, никаким фантазиям. Мы можем только как-то приблизиться к высшим мирам, если все время будем культивировать внутри себя, в мыслях, в желаниях, красоту. Конечно, какие-то отрывки, какие-то осколки красоты можно находить, наблюдать в нашем земном мире, в тонком мире. Но вот в низших слоях астрального мира, скажем, нашей планеты, мы там красоты, к сожалению, не найдем. Этот мир очень осквернен человеком. Хотя он, когда планета создавалась, он был миром довольно прекрасным, пока его не изгадили. Красота и безобразие – это антиподы, это полюса света и тьмы. Прекрасный есть путь к свету и спасение человека только через красоту. А красота – это сияние истины, сказано так. Поэтому что такое спасение? Это надо себя просто сделать красивым. И начинать над дни снаружи, не вот эту грубую оболочку штукатурить, а снутри, вот там красота должна наводиться. А потом она в конце концов проявится и в физическом теле. Человек воплощает сюда, будет иметь красивое тело. А у нас сейчас у человечества тела безобразные, вот эти внешние тела физические они потеряли признаки настоящей красоты. Редко мы встретим красивого человека, и то только какие-то отдельные фрагменты этой красоты могут проявляться. Красоту, конечно, мы можем наблюдать в той или иной степени, того или иного качества в природе окружающей. Луга, леса, реки, озера, горы, моря, снега. Обычно это нас привлекает, если мы ищем красоту. Цветы, травы, особенно цветы. О цветах сказано, что они дыхание огненного мира нашей планеты. Цветы. Особенно, когда краски их разнообразны, формы красивы. Вот они в какой-то степени в нашем грубом мире являются собой лик красоты. Прекрасно ему служит высокое искусство. Но вы знаете, есть очень безобразное искусство, которое нельзя называть даже искусством. Особенно если вы посмотрите по нашему продажному телевидению какие-нибудь выставки на Западе сейчас, этих несчастных художников. Сказано, через искусство имейте свет. Но имеется в виду высокое искусство. Искусство с большой буквой. Служитель прекрасного – это служитель света. Конечно, крохи красоты мы можем собирать в обычной жизни. Надо стремиться окружать себя красотой. Но богатство наших буржуев разных и роскошь – это не красота. Вот жизнь нового мира, который будет создаваться на нашей планете, когда все это старье, все гнилье будет убрано, жизнь нового мира будет строиться красотой. Она войдет во все стороны жизни нашей планеты в будущем. Если отсутствие красоты это отсутствие света, а свет и знания, они не отрывны друг от друга то можно представить себе, насколько она нуждается для того, чтобы наладить жизнь на Земле. В природе осенние и весенние краски различны, осенние цвета – это обычно цвета увядания, весенние – возрождения и жизни. Цвета и оттенки одежды можно брать у природы, и не только для одежды, но для всего обеихода жизни, всего, что нас окружает. Вот сегодня эти мрачные, серые, темные, каменные дома-ящики, они должны совсем уйти со сцены нашей жизни. Таких жилищ не должно быть. Они разрушают ауру человека. Поэтому, живя в таких, так сказать, квадратных, кубических пещерах, человек не может быть здоровым существом. Красота должна войти в жизнь, во все ее сферы, и жизнь станет нашей иной. Но это для тех, кто действительно будет жить на новой земле и под новым небом, как говорил апостол Павел. Красота мыслей, чувств, эмоций особенно светоносна. То есть человек, живущий красотой своих мыслей, желаний, чувств, будет Существом, излучающим свет. Красотой строится жизнь, ею будут строиться взаимоотношения между людьми. Будет время, когда на Земле не будет ни грязи, ни дыма, ни мусора, ссора не будет на улицах, не будет в просторных, чистых и светлых, всевозможной грязи, в помещениях украшенных цветами, произведения искусства, в помещениях, преображенных заводов и фабрик, если они, конечно, еще останутся. Хотя в будущем и этого всего не будет. Почему у нас на планете оказалось только заводов и фабрик, излучающих выбрасывающих всевозможную мерзость в природу, об этом тоже надо будет говорить. Все будет отмечено именно печатью красоты. И прежде всего человек должен не столько как внешний, сколько внутренний красив. И именно с внутренней красотой со временем придет и внешняя красота. Ведь даже здоровье есть не что иное, как продукт внутреннего равновесия, внутренней гармонии. То есть красота тела ⁇ это следствие внутренней красоты. И не надо быть красавцем, чтобы лицо было привлекательным и озарялось внутренней красотой. Поэтому сказано космическими учителями, что будущее будет овеяно красотой. И построено будет на основе прекрасного. В космосе вся жизнь идет путем красоты. А когда нам с вами показывают по телевидению, что там в космосе какие-то монстры жуткие, с жуткими рожами, извините отвратительными формами. Такого в космосе нет. И есть только воображение этих несчастных темных сущностей, которые нам стряпают эти фильмы. Так что, чтобы глубже нам разобраться в себе, в окружающем мире, надо очень и очень много изучать, знать. Сейчас такой период, когда планета переходит из одной стадии развития в другую. Поэтому, начиная с конца XIX века, в XX веке, высшими силами было дано очень много нам информации. Но эта информация, она не уничтожает, скажем, вот, религии, которые существовали на планете. Она просто расширяет представления разные, религиозные, скажем, тельные, церковные. Что-то предлагает изменить, но не по сути, а по форме только. Человек состоит из семи частей материи различной плотности. Вот из материи вот этих миров, о которых мы с вами говорили. А вот видимо нам только одна часть ее можно назвать седьмой частью человека. Видно это наше физическое тело. Вот его мы ощущаем с вами. Чем ощущаем? Органы ощущения где? Не в физическом теле. Это органами тонкого тела мы ощущаем свое физическое, точно так, как органами ментального можем ощущать свое тонкое тело. Само физическое тело, если бы у него были такие органы, он себя бы не ощущал. А остальные шесть из этих семи частей обычным физическим чувством недоступны. Есть люди, так называемые ясновидящие, которые в зависимости от степени своего развития своего ясновидения, могут видеть одну или несколько из остальных частей. Но видов ясновидения много. Есть астральное ясновидение, есть тонкое, есть ментальное. И самое высокое — духовное ясновидение, которое все объединяет. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что, мол, вот, я там ясновидящий, или вот кто-то там ясновидящий, то вы обязательно должны подумать или выяснить. А какое ясновидение у этого ясновидящего? Какая форма? Может быть, очень низкая форма. Вот такая форма, которая обладает практически все животные, а люди не обладают. Кое-кто из людей обладает ясновидением астральным, но ну, тем, который животное обладает. Так это совсем не достижение. Когда-то человек был очень ясновидящим, но за свои преступления, почти поголовные преступления в Атлантиде, он был лишен самого примитивного ясновидения, которым обладают животные. Вы можете даже, может быть, где-то даже и проверить. Собака, скажем, или кошка могут видеть какую-нибудь сущность, которая несколько себя уплотнила, и они медленно начинают беспокоиться. Ну, скажем, в комнате, если у вас появилась такая тварь, без вашего разрешения. Великие учителя говорят нам, из чего состоит человек на данный момент. Сами мы выяснить этого не можем пока. Это физическое тело, эфирный двойник или энергетический двойник. Называется он еще низшим астральным телом. Вот многие явления на спиритических сеансах совершаются при помощи именно вот этого эфирного двойника-медиума. Или эфирного двойника, вот этих спиритистов, которые крутят там, столоверчениями занимаются, или там эти тарелки у них летают, блюдцы, букву показывают, цифры скажем. Потом идет прана, но в одном случае считает, что прана, в другом случае тонкое тело. Это жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе. И Кама. Кама – это животное и душа наша. Это высшее астральное тело или высшее тонкое тело. Кама состоит из двух аспектов. Это Кама-рупа и Кама-манас. Кама-манас – это наш низший ум или наш интеллект. А у тех, у кого не развит этот нишиум, он у них называется рассудком. И Кама это когда наши разные желания, ментальные, физические желания, тонкие желания, мысли, принимают форму. То есть Кама это мыслитель уже в действии. То есть когда мысль нашего Кама Мануса облекается тонкую форму. Вот Кама Рупа как раз этим занимается. А поскольку у нас четвертый круг развития, четвертый глобальный круг или глобусный круг, то в жизни человека преобладает, доминирует желание именно, не мысли, а желание. Это четвертый принцип наш. Потом идут три принципа нашей бессмертной триады, то есть три принципа. Вечного, бессмертного человека. Вот, собственно, этот ряд и является настоящим человеком. Вот четыре эти принципа называются личностью человека. Нижние четыре принципа. Физическое тело, эфирное тело, тонкое тело, ментальное. Это личность. Временная, смертная. Личностей у нас у каждого очень много было. И впереди тоже нас ждет немало их. Личность нам нужна для приобретения опыта. Вот, как скажем, на дереве листья появились весной, осенью отпали. Точно так и личность у нас, как эти листья. А дерево продолжает жить и зимой. Точно так индивидуальность – это дерево. А личности – это литики. Так себе можете представить. Так вот, само-то дерево, то есть триада бессмертная, она состоит из Мануса. Вот это наше самосознание. Если Кама Манос самосознанием не обладает, он только осознанием еще обладает каким-то. Это мыслитель, это высший разум, Манос, высший Манус. Его называют также духовным разумом. Шестой принцип, еще более тонкий, это уже духовная душа в отличие от человеческой, животной души. Это проводник, через который проявляется наш дух, то есть атма. А атма – это дух, не имеющий формы, это огненные начала. Атма – это воля Творца, проявляется у нас. И вот будхи и атма – это вот та самая манада, которая собирает опыт, а опыт – это постепенно растущий вокруг. Атма и будхи, манас. То есть постоянно наше самосознание растет, непрестанно растет. В разных воплощениях, в разных личностях, когда мы живем. На разных континентах, в разных народах там и так далее. Вот эти два высших принципа, о которых говорили, имеются в человеке во всей окружающей природе. И в камне они есть, эти два принципа но только они пока еще малосознательны, имеются как потенциальность. Идея эволюции заключается в том, что скрытые потенциальности должны быть развиты в активной силы. Говоря обычно о человеке, о его составе, люди пользуются вот скажем в той же христианской церкви. Про человека говорят дух, душа и тело. Ну вот принцип тела, конечно, довольно точный, а вот про душу и дух точно сказать, конечно, трудно. Где между ними границы, как они устроены? К животной душе, конечно, следует относить все принципы низшей триады. Вот низшая триада у нас с вами. Это вот наше низшее астральное тело, или наш эфирный двойник, тонкое тело и наш с низший ум. Это низшая триада. А физическое тело оно сюда не входит. Дух — это наше верхняя бессмертная триада. Это треугольник Атма Будхи Манас. Вот в той сложной системе, которую человек собой являет, наиболее развиты у него низшие принципы. То есть физическое тело, низшее астральное тело развито, тонкое тело развито. А вот ментальное тело у большинства земных людей развито пока слабо. То есть многие могут думать, но мыслить могут очень мало людей. Поэтому те, кто хорошо мыслит, они говорят, ух, как интеллект развит. Вот таких мыслителей мы найдем среди ученых, философов. Большинство же людей мыслить не могут. А думают абсолютно все. Но вот это самое мышление, оно качественно может быть разным. Если оно материализовано, как у большинства ученых, скажем, материалистов или философов, то, говорят, это материализованный интеллект, хотя очень может быть развит. шестое поколение компьютеров, скажем, разработали и еще там что-то. Для обычного человека это вообще невообразимо, то, что может делать интеллект материализованный. Но материализованному интеллекту поставлен предел. Он развиваться не может дальше определенного предела. Чтобы предел преодолеть, надо его одухотворить. Вот уже одухотворенный интеллект – это новый этап в развитии земных людей. Находясь в физическом теле и в этом физическом мире, земной человек, к сожалению, пока не научился контролировать ни свое тело, ни этот мир – вот эта вся материя этого мира, она, в общем-то, враждебна для человека. Она его не слушается. А почему? Да потому что он не слушается отца и матери, духовных отцов и матерей не слушается. Он потерял связь с высшими силами, а те, кто теряет связь, этот мир становится враждебным для такого человека. Его даже, собственно, родное тело не слушается. Понятно, да? Это вам не сказки. Если будете глубже заниматься этим вопросом, всему тому, что я вам говорю, вы найдете подтверждение. Это не мои выдумки. Из материи тонкого мира построено наше тонкое тело. Тело чувств, эмоций, желаний, страстей разных. Вот во сне мы каждую ночь с вами выходим в четырехмерный тонкий мир. Но три меры мы можем представить там. Высота, длина, ширина. А что такое четвертая мера? Что если я представляю четвертое измерение? Подумать надо. То мир представляет большие сложности для его осознания. Духовный интеллект находится у нас еще пока в стадии формирования. Духовный интеллект. У нас только физический интеллект пока развивается. А высший разум у человека, когда он контроль над человеком имеет, это удел буквально единиц. Высший разум. Ну, как вы уже знаете, физическое тело, тонкое, ментальное это тело смертное, то есть временные они. Личность в них сосоточена, наше временное. Вот служение себе, своей животной личности – это служение тому, что временно и смертно. Вот здесь колоссальная ошибка, если человек служит этому животному, то есть своей личности. Во всех учениях, вот, если взять учение Христа, Будды, Кришны и так далее, там везде человек призывается отрекаться от себя, то есть не служить своей животной личности, временной личности своей а утверждать служение своей бессмертной индивидуальности и стремиться достигать жизни не личной, а сверхличной. Ну, для этого надо использовать жизнь личности. То есть личность должна быть орудием, а не целью. Надо всегда помнить, что личность вместе с этим телом – это только орудие, это лопата, это инструмент, это слуга нашей бессмертной индивидуальности. И вот эта личность, орудие, службы которого звучает в том, чтобы собрать опыт для своего властелина, для своего хозяина, нужный опыт земной жизни, материальной жизни, и приобрести знание об этой материи. Но ни в коем случае не быть рабом этой материи, рабом этой личности. Кстати, Богу рабы Божьи не нужны. Ему нужны сотрудники, сыновья. Это единственная цель а смысла существования каждой личности. Если человек живет для себя, для своих низменных интересов, интересов своей личности, то жизнь у него становится бессмысленной, нелепой. Почему? Потому что все, что связано с этой личностью, умирает. А От нее остается только духовный материал. Вот это духовный, если у человека есть, конечно, духовный опыт, за вот эти 50-100 лет, скажем, которые он здесь прожил, очередные свои, если есть у меня духовный опыт, он только его может положить в копилку или в хранительницу нашей бессмертной индивидуальности. А если нет? А если нечего класть? Жизнь прожита впустую, и в книге жизни эта страница будет отсутствовать. А из таких страниц много отсутствует то человек выбрасывается в мусор. Никто-нибудь выбрасывает он сам себе. Каждый поступок, каждое чувство, каждую мысль можно различать, оценивать, анализировать по этим признакам. То есть кому я служу? Низменному, временному, животному или вечному и бессмертному? На Земле все наши три материальные оболочки, связаны вместе, переплетены между собой в своих проявлениях. Физическое земное наше сознание пользуется всеми тремя оболочками, в равной степени сразу или с преобладанием какой-то из них. Вот в припадке бешеной злобы у человека доминирует астрал, астральная оболочка, животное. Вот животным царствами, когда с вами были, там наиболее развивалась у нас именно астральная оболочка. А если решаем какую-то довольно такую интеллектуальную, скажем, математическую задачу, то здесь работает ментал. А если насыщаем пустой желудок и наслаждаемся пищей, ну, когда страдаем, там, гортанобесием, там, чревобесием, скажем, или просто кушаем нормально, без страстей, то здесь царствует наше физическое тело. После смерти в самой нижней части тонкого мира, астральной части, наше сознание сосотачивается именно в нашем астральном теле и действует в астральной части тонкого мира, вместе с ментальной частью, но без физического тела. После смерти астрального и тонкого тела наше сознание сосотачивается в ментальном теле. Существует для человека только тот мир в котором в данный момент находится. То есть жизнь во всех мирах по уровню развития сознания. И все они служат полями сбора элементов бессмертия, служат для развития нашей индивидуальности. И вообще развитие сознания, этот процесс глубоко индивидуальный, зависит от усилий каждой личности. Вот большие перепады в развитии сознания людей Прямой как раз этому подтверждение. Ну, на сегодня хватит, остановимся.